Глава 27. Внезапная перемена планов Моя жена и дети провели в Мьянме почти два года, и вот, наконец, в начале 2001 года мы смогли приступить к переезду. Мы планировали переправить их сначала в Таиланд, а затем в Германию, где надеялись возобновить совместную жизнь. Германское правительство выдало разрешение моей жене и детям присоединиться ко мне и заверило нас в том, что они получат такой же, как у меня, статус беженца». Поскольку моя семья проживала в Мьянме уже порядочно времени, один из друзей помог нам достать бирманские паспорта. На севере Мьянмы постоянно проводились повальные обыски, и многих китайцев за неимением оформленных должным образом документов отправляли обратно в Китай. Такой оборот дела был бы для нас «Хуже всего, поскольку в Китае мы по-прежнему считались преступниками в розыске. Как оказалось впоследствии, наши бирманские паспорта не были оформлены должным образом, хотя поначалу мы и не подозревали об этом. В феврале 2001 года я вылетел в Мьянму последний раз». Моя семья внутренне приготовилась к отъезду. Согласно нашим планам, Делинь, Исаак и Юлинь должны были вылететь в один приграничный городок, где им предстояло перейти по суше в Таиланд. Мне же надо было попасть в Таиланд прежде жены и детей, чтобы встретить их там. И как часто случается в жизни... Наши человеческие планы провалились. За два дня до моего отъезда из Мьянмы мне было ясное видение от Господа. Я видел, как мы с семьей оставляли Мьянму. Исаак шел впереди. Переходя границу, он очень волновался, но все же ему удалось благополучно пройти таможню и покинуть страну. Затем наступила Моя очередь. Таможенник, обнаружив мой бирманский паспорт, велел мне пройти для допроса. Я запомнил таможенника в этом видении, а также обшарпанную и заплеванную комнату, где проходил допрос. Когда я проснулся, было около пяти часов утра. Я разбудил делинь. Господь предупреждает меня. Если мы не будем осторожны, попадем в неприятность при переходе границы. Нужно молиться, чтобы Господь защитил нас. Об этом сновидении я рассказал еще Исааку и просил его усиленно молиться. В тот же день Исаак вылетел на северо-восток Мьянмы в пограничный городок Тачелек. Гелинь и Юлинь, должны были присоединиться к нему на следующий день, чтобы потом вместе перейти в Таиланд. Невероятно, но через считанные минуты после того, как самолет Исаака приземлился в Тачилеке, там вспыхнула война между бирманскими вооруженными силами и шанской национально-освободительной армией. Вспыхнули жестокие сражения с бомбежкой и артобстрелами. обстрелами Полеты на тачелек были отменены на многие недели. Все связи с Исааком были прерваны, так что добраться до него не представлялось возможным. В тот же день я рассказал об этом предупреждении Божьем на встрече со студентами библейской школы, в которой мы остановились и просил их молиться за нас. Студенты в один голос убеждали меня. «Дорогой брат Юн, у вас не будет никаких проблем. Границу пересечь будет очень просто. Вам нечего опасаться». Я успокоился и стал уверять себя в том, что ничего плохого не произойдет. Жена, которую Бог даровал, слава Ему за это, честное и мудрое сердце, предупреждала меня. Не будь так самоуверен. Ведь Бог вразумил тебя. Учти это. Обязательно оставь мне свой бирманский паспорт. Возьмешь, будут неприятности. Я не послушал жену. И не принял во внимание вразумление от Господа. Мое служение в последние месяцы не оставляло времени на отдых. Я ездил по многим государствам и выступал в сотнях церквях. В моем сердце все еще не утихла боль по моей покойной матушке, недавно отошедшей в вечность. Я просто переутомился и мне необходимо было отдохнуть и восстановить силы. В своем жалком и беспомощном положении я, тем не менее, был уверен в собственных силах и способностях. И тогда, чтобы смирить меня, Господь преподал мне еще один урок. Он показал, что человек, надеющийся на все иное, кроме Бога, всегда потерпит поражение. Я слишком доверился своему германскому паспорту. Где-то в глубине души я уповал на то, что этот документ поможет мне во всех обстоятельствах. Размышляя о случае в Мьянме, я понял одно. Бог никогда не поступится своими принципами в угоду человеку. Если ты не повинуешься Ему, несомненно, попадешь в беду. Я не повиновался Господу и потерпел неудачу. А произошло вот что. Утром следующего дня я вошел в таможенный зал Янгонского международного аэропорта перед посадкой в самолет рейсом на Таиланд мне сразу же стало не по себе. Окружающая обстановка была точно такой же, как в моем сновидении. Полицейский, уже знакомый мне по сновидению, взглянул на мой паспорт и попросил показать багаж. Он тут же обнаружил мой бирманский паспорт, и выражение лица его стало серьезным. Он отвел меня в смежное помещение и велел... Подождать. Здесь я понял, что оказался в той самой обшарпанной комнате для допроса, которую Бог показал мне в сновидении. Из-за военных действий в штате Шань власти аэропорта были на чеку и не пропускали ничего подозрительного. Найдя у меня фальшивое удостоверение личности и обнаружив что я не говорю ни по-бирмански, ни даже по-английски. Они решили, что я каким-то образом связан с шанскими повстанцами. Они не обратили на мой германский паспорт никакого внимания, поскольку были уверены, что он был фальшивым. Итак, я сидел в этой комнате в ожидании своей участи мое сердце наполнилось горечью и сожалением, и я сталкается перед Господом за свою гордость и непослушание. Господи, прости меня, что я не обратил внимания на Твое предупреждение. Теперь я приму любое наказание, какое Ты назначишь мне. Во второй раз меня арестовали только потому, что в утомленном состоянии я не слышал предупреждения Господа. Мой арест в Китае в 1991 году также случился в то время, когда я был крайне утомлен, но уповал на собственные силы. Тот урок не пошел мне на пользу. Если вы трудитесь в Церкви Божьей, или желаете послужить Господу, то позвольте мне предупредить вас словами, которые я оставил в своей записной книжке во время ожидания допроса в аэропорту. Берегись! Берегись! Берегись! Служитель Божий должен всегда повиноваться Божьим повелением. Христиане, занятые видным служением, рискует попасть в беду, если их легко соблазнить медными трубами. Если вы проповедник, берегитесь. Вы должны взывать к Господу в молитве, чтобы Он даровал вам силы слушать Его голос, а не голос толпы, которая хвалит вас и делает из вас кумира. Божьи принципы часто не согласуются с нашими, в то время как мы надеемся, что люди станут любить и уважать нас, Иисус говорит, «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Это слова из Евангелия от Луки, 6 глава, 26 стих. «Никогда в жизни не довольствуйтесь только служением Господу или Его дарами». «Ищите удовлетворение во Христе Иисусе». Многие слышат голос Божий, призывающий их закидывать сети для Царства Божьего. Слышали и ученики, когда Иисус сказал им, «Переправимся на ту сторону» и гребли изо всех сил, взяв его с собою, как он был в лодке». Иисус вскоре заснул, а на море вдруг поднялась сильная буря. Начав свое служение, проверьте, не заснул ли в вашей лодке Иисус. Вы можете грести изо всех сил или управляться в служении без усилий, но далеко вам не уйти, если Иисус спит. Ученики увидели, что волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. Разбудите Иисуса и сделайте Его Господом и Владыкой всего, что вы творите. Как много церквей и служителей, пригласив к себе Иисуса в прошлом, трудятся ныне, уповая на собственные силы и планы, между тем, как Иисус среди них спит. Вскоре на место допроса прибыли трое полицейских из портового отделения полиции. Они стали сердито расспрашивать меня на бирманском и английском языках. Я не понимал ни слова, отчего они еще больше сердились. Они обыскали мой багаж и нашли несколько альбомов с фотоснимками из жизни моей семьи в Мьянме в том числе снимки, сделанные в сиротском приюте, фотографии некоторых друзей и несколько видов сельской жизни. Этих фотографий было достаточно, чтобы полиция приняла меня за иностранного шпиона или репортера, и они стали обращаться со мной без всяких церемоний. По данным моего паспорта за последние два года я посещал Мьянму восемь раз. Каждый раз я приезжал в Мьянму, чтобы встретиться с женой и детьми. Но для полиции это обстоятельство явилось прямым доказательством того, что я занимался противозаконной деятельностью. Также нашли у меня много визитных карточек христианских руководителей, пытаясь узнать, Кем я был в действительности? Власти на следующий день допросили по всей стране многих пасторов. Как только власти выяснили, что моя жена и дети проживают где-то на севере Мьянмы, они начали их искать. Как мне сказали в полиции, найти, где скрывается твоя семья, не составит для нас труда. Они будут наказаны так же, как и ты. В то время я еще не знал, что рейс моей жены и дочери был отменен и что вся моя семья оставалась в пределах Мьянмы. Я сказал полицейским, «Уверяю вас, мое семейство больше не находится в вашей стране. Моя жена и дети отправились в Германию», по официальному приглашению. Бирманские следователи, увидев такую уверенность, посчитали, что моя семья и в самом деле уже покинула их страну. Заломив мне руки за спину и надев наручники, меня заставили стоять на одной ноге. С 11 часов утра и до пяти часов вечера следующего дня в общей сложности в течение тридцати часов меня безжалостно избивали плетками и пинали, оставляя на всем теле множественные ушибы и кровоподтеки. Когда я вставал на другую ногу, они били меня и кричали во все горло, «Кто тебе позволил встать на другую ногу?» В обшарпанном и заплеванном помещении где проходил допрос, было ужасно душно и влажно. За все эти 30 часов допроса мне не дали ни воды, ни хлеба. Губы мои потрескались, в горле пересохло, но пить мне все равно не давали. Несколько раз полицейские водили меня в туалет, обернув при этом мою голову рубашкой, чтобы посторонние не опознали меня. Мой допрос тянулся часами. Я старался выстоять на одной ноге, пока полицейские срывали злость на моем теле. Пытаясь не думать о боли, я думал о Господе Иисусе. Я думал, какой контраст между моими страданиями и страданиями Иисуса. Господа нашего били, потому что Он исполнил волю Божью, а меня потому что не исполнил. В определенном смысле здешние побои не были столь жестоки по сравнению с побоями в Китае, поскольку бирманцы не применяют шейкеров. Но поскольку меня подозревали в шпионской деятельности в военное время, тормозов у них не было. Если бы им позволили продолжить в том же духе, то меня, конечно, забили бы до смерти. И все же в сердце своем я понимал, что время отправиться на небеса для меня еще не пришло. Я плакал, но слезы не приносили мне облегчения. Из глубины души я возвал: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» «Разве ты не употребишь меня больше? Прости меня и ответь мне, прошу тебя, Отче!» Меня избивали, а я каялся в своем грехе. Господь простил меня и омыл мой грех. Неожиданно Господь дал мне видение. В духе я увидел такую картину. Моисей Посущий овец в дикой пустыне, в полном одиночестве и нет никого, с кем можно было бы поговорить. Я сразу понял, что Моисей должен был стать верным пастырем своих овец и находиться в полной изоляции, прежде чем Бог доверит ему говорить во дворце фараона. Точно так же Бог желал посмотреть, буду ли я верен ему в чужой стране, где я не мог ни с кем общаться, прежде чем Он избавит меня, чтобы мне снова выступать перед толпами людей во имя Его. Для меня это было своевременным утешением. Теперь я знал, что Господь не оставил меня. Когда побои закончились, меня бросили в тюремную камеру, Первое, что я записал в своем дневнике, было следующее. Боже, благодарю Тебя за праведность, благодарю Тебя за верность, благодарю Тебя за милость и славлю от всего сердца, Боже. Свидетельство Делинь. «Когда мне сказали, что Юн снова арестован, я почувствовала себя виновной, ведь Бог предупреждал моего мужа, а я позволила ему взять с собой бирманский паспорт. Когда он был арестован в Китае, мы не могли ничего предпринять, но последний арест произошел, как видно, по нашей глупости, а не из-за благовестия. Я так радовалась» что мы все семьей отправляемся в Германию. Многие годы я мечтала о том, как снова мы станем жить одной семьей в относительно спокойной обстановке. Но теперь, увы, в самый последний момент наши планы рухнули. Господь, я думаю, этим событием предупреждал, что наша жизнь на Западе не станет легче. Он показал нам, что независимо от того, где мы будем находиться, наша жизнь останется трудной, и мы встретим противодействие. Мы не могли отправиться в дорогу из-за пограничного конфликта. После ареста Юна властям стали известны наши имена и нас разыскивали. Друзья отговаривали нас ехать каким-либо видом транспорта, связанным с проверкой паспортов, поскольку нас сразу же арестуют и, скорее всего, отправят обратно в Китай. А там серьезное наказание за нелегальный переход границы, не говоря уже о проблемах, связанных с побегом Юна из тюрьмы и его эмиграцией из Китая в 1997 году. Случившееся просто не укладывалось в голове. Теперь, после многих лет ожиданий воссоединения семьи в Германии, эта мечта казалась более туманной, чем когда бы то ни было раньше. Мой муж находился в тюрьме. Никто не знал, что с ним будет дальше. В условиях военных действий мы потеряли связь с Исааком, и не могли добраться до него. За две недели мы проделали большой путь, молясь о том, чтобы никому не пришло в голову проверить наши паспорта. Проехав через всю страну в багажнике, мы оказались в районе Таиландской границы. Оттуда друзья организовали нам переход через труднопроходимую горную местность в Таиланд мы остановились в какой-то соломенной хижине посреди гор, где контрабандисты предложили нам отдохнуть, поесть и ждать их возвращения. Каждый день в этой небольшой хижине казался нам вечностью. Мы много молились, но ситуация была настолько напряженной, что нервы сдавали. Конечно, мы понимали, что находимся в центре жестокого духовного сражения. Сатана постоянно набрасывался на нас, причем всегда неожиданно. Однажды после полуночи, мы еще не спали, внезапно появились три бирманца и сказали, что пора отправляться. Строго запретив нам разговаривать, они заставили нас разуться и идти босиком. Уже потом нам сказали, что эти люди ждали безлунной ночи, чтобы в темноте нас не смогли обнаружить пограничники. Скрипучая обувь также могла привлечь внимание пограничников, так что нам ее пришлось снять. На одном из участков мы шли нехоженной тропой через джунгли, и наши проводники воспользовались длинными мачете. Час за часом мы брели под покровом тьмы. Весь переход совершался в кромешной тьме. На всем пути нам не встретилось ни души. Однажды нам пришлось даже карабкаться по крутому склону горы вдоль водопада. Несколько раз мы почти срывались в бездну. Ноги соскальзывали, и чтобы сохранить равновесие, мы хватались за ветки и камни. Всю дорогу я плакала, стараясь не проронить ни звука. Я молилась про себя, рассказывая обо всем Господу. А случилось все это в день моего рождения. Физически вынести испытания этой ночи было почти невозможно. Из-за жары, и удушающей влажности, мы обливались потом, пока не произошло обезвоживание. Юйлинь поранила ноги об острые камни, но я гордилась ею. Найдется немного десятилетних девочек, способных вынести физические, эмоциональные и духовные страдания в подобной ситуации. Нас поддерживал только Господь.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 «Идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Книга пророка Исаии, 30 глава, 20-21 стих. «Напомню, что с того дня, как 20 лет тому назад я уверовала в Господа в Хенане, я не раз видела во тьме дивный свет» освещавший мне дорогу домой. Но вот уже почти два десятилетия я не имела подобного руководства от Господа. И вот теперь, в феврале 2001 года, в предрассветный час, вскоре после того, как Господь напомнил мне о Своем обетовании из книги пророка Исаии, я увидела тот же свет. Он осветил мне путь в горах, на границе Мьянмы с Таиландом. Этот свет не был постоянным. Он появлялся всякий раз, когда я не видела, куда мне следовало ступить. Перед восходом солнца, после шести с лишним часов пути, проводники сообщили, что мы находимся на территории Таиланда. Здесь они оставили нас и повернули обратно. Мы в Таиланде. С нами были кое-какие вещи, но не было обуви и документов. Одежда разодралась, все руки и ноги были в грязи и в запекшейся крови. Глубокие раны на ногах Юлинь кровоточили. В довершение ко всему я не знала, где находятся мой муж и сын. Вскоре. В то место, куда нас доставили проводники, прибыли друзья из Таиланда и забрали нас. Исаак добрался в Таиланд намного севернее того места, в котором оказались мы с Юлинь. Мы встретились в северном тайском городе Чиангмай. Через несколько дней после этого германское посольство в Бангкоке выдало нам проездные документы, и мы вылетели в Германию, во Франкфурт. Наконец-то, после множества испытаний, мы оказались на Западе. Немецкие верующие постарались сделать все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома. Мы въехали в маленькую квартиру Юна в большом многоэтажном доме, но нам без него было не по себе». Наши сердца жаждали воссоединения. После многих лет служения Господу Он избавил нас, как я поняла, от всякого имения, чтобы начать новую главу в нашей жизни».